приветствую всех любителей видеоигр продолжаем good war почему нет давненько я в него не заходил была потом неделя бета-теста вся это вот это вот вся которая у вас еще почему-то не началась но она вот-вот-вот скоро будет ты уже ее посмотрел игры в принципе были интересны ну ладно продолжим о годе так смотрите а, что у нас случилось как мне помнится, в предыдущих сериях мы это уронили, потом надо найти проход, потом надо то, потом надо все. Если вкратце. То вы все видели до этого. Я тут, кстати, где-то случайно что-то обнаружил. И это самое я не хотел бы это проебать. А теперь, блядь, вспомни. а а А-а-а, да-да-да-да-да, я вспомнил. Так сложилось, что. Я где-то бегал, что-то обнаружил, что-то вскрыл и не взял, прикиньте. Где-то в какой-то щелочке. Ну, я просто хотел дверь, по-моему, обозначить, и у меня что-то с игрой случилось. Она начала подвисать, начались какие-то баги, всякая хуйня, блядь. Ну, просто картинка, пиздец, подвисала. Вот, это вот это место. Она на прошлой записи попала, но на этот раз не сохранилась, и как-то не хотелось профукать этот момент на всякий случай. Понимаешь, что, в принципе, в этих сундуках я мало что ценного нахожу. Больше ценного я нахожу во всяких секретных площадках. Но материал все равно остается ценным. Так, это я зажег, это все. Сын. А как обратно а, вот. Так. Сюда. Как вы помните... Отдельная, кстати, благодарность за комментарий, где я получил огонь Левиафана. Я его еще не достал, но я за ним попозже схожу. Также, я еще хотел бы, прежде чем бежать дальше, осматриваться. У нас же есть целый час. Целый прекрасный час. Ну как, 55 минут я установил. Так, да, теперь у меня... Я немножко прокачался, теперь с разбега он прям лупит-лупит. Вот так вот. Так, это что-то от трупа. Некоторые вещи... Так, стопы. Ага, сюда, естественно, здесь, естественно, у меня еще нихера нет. Как же без этого-то? <coughs> Некоторые вещи, видите, вот я еще что-то не могу сделать, покрутить и так далее, потому что мне эта технология, скажем так, недоступна. Но мы пойдем сразу дальше. Я получил, забрал сразу сундук, и лучше, конечно же, идти дальше осмотреться. Потому что для некоторых э, мест нужно получить, естественно... Опа, вороненок, иди как папочке. А в прошлый раз я его не заметил. Так, я что-то не вкурил. Во. Уже 17 -е. Отлично, мы за это получаем опыт. Еще не знаю, как вот этот сундук забрать. Как можно... за? А, он где-то справа забирается. И вот тут вот тоже, я смотрю, интересно. Вот этот мы подожжем. Потому что здесь еще пока не все видно. Так, естественно, все сломать. О, паньки. Сломать нужно, сказал я, и не зря это сделал. <к novamente> Блять, подушку забронить. О. О. О, это прям как надо. Это прям хорошо. Так, сейчас я поправлюсь. Так, 1400 серебра вообще красота. Блять, как я положил вложил, да, это вот... О, вообще красота. Так, это ярость, которая нам нужна. О, а вот и сундук забрать можно. Вообще красота. Я прям сначала думал, блядь, а как его забрать? Ну, в записи, которая, естественно, не попадет к вам, потому что какая-то херня началась. Так, ярость нам не нужна, и мы, конечно же, сразу же Ой, упадем бабушки. здесь. А, ну... Тут туннель, но тебе не пролезть. Это просто Есть. чуть другой путь. Ладно. Проходи, проходи, малый. Она только что зеленым горели. я это видел, она только что зеленым горела. Проходи, малый. Ну, лезь. Я тебя не оставлю, не бойся. Да, я примерно помню, что тут да как, поэтому не беспокойся. Ага, я понял. Она начнет закрываться. А вот эти наоборот задвигаться. О, Отлично. Так, главное ничего не пропустить все-таки. Как бы не хотелось бы прям упускать слишком много. Какие-то ловушки, конечно, не ловушечные. А ты думал, я буду к тебе подходить, что ли? О, эффект заморозочки. А где еще, ребятки? Ой. То есть, смотрите, если я попадаю в слабое место, то она, короче, загорается. Хорошо, умничка то оно загорается, и... Я да я понимаю, что ты рядом. А, вот, Здорово, малыш. Вот так вот, оп, и ледяной эффект получаем. Ну, и оно, естественно, становится сильнее. Ну, ты не сильно пригодился, конечно. Так, надо будет еще сюда как-то попасть. Так, зажги, пожалуйста, чтобы свет был, чтобы было светло. Хорошо видно все. Отлично, одна половинка моста. Это тоже заранее мы опустим. Ага, понятно. Так, я слышу Можешь еще. Я-то смогу. смогу. Ладно, ладно, кратос. Я понимаю, что ты там все сможешь на свете. Это вот это надо сделать. Там главный зал, но как нам попасть внутрь? Ничего. Надо цепь. О. Так, мост мы опустили, хорошо. А ты че, пиявка-то, блядь? Охерела, что ли? Я здесь, пиявка. А. О! Это непростая пиявка. То есть эти пиявки еще найди, да? Отлично, это хорошо. Это хорошо, что я ее не упустил. Так, ну здесь, судя по всему, ничего ценного. Или я просто слеп? Ага. Свет, пожалуйста, вот так будет лучше. Слышу еще где-то пиявку. Ну ладно, с ним мы потом разберемся, ничего страшного. Так, ну здесь убитый монстр. Тут дверь. Ну не, ну мне придется эту штуку толкать. Двигайте. Ага. Я вижу. Айх. А чё, может дверь вышибем? <смех> а можно так? Ну-ка, толканика посильнее. А, нам все равно придется придётся туда толкать. Хорошо, я понял. Так, я думаю, что вот этого будет достаточно. А вот теперь вопрос на засыпку. Как, блядь, открыть эту дверь? Уже Ладно. О! Так, это по максимуму. Отлично. Так, что я нашел? Вверх дном. Давайте посмотрим, как она все-таки выглядит. Почему нет? Так, великаны, которые жили на этой гэре, были величайшими мастерами. Даже эти чаши – настоящее произведение искусства. Каждый из них по-своему уникален. Интересно, сколько разных чаш мы сможем найти? Вот и не две уже есть. Так, как открыть дверь, как я понимаю, нужно будет какой-то механизм, скорее всего. Ну, это, я думаю, на, каком, на одном из путей мы разберемся. как. Эй, прыгай. Ну, ты что-то не прыгаешь-то. Вот. Малой, тебе бы сюда обзалез. Так, воротишки мы одни открыли. Блять, это что сейчас было? Умри! Блять, я думал, будем сражаться. О! Почему я не удивлен? Попал. Не в голову, жаль. Не в голову, жаль. Опять не в голову. Опять не в голову. Ладно, лови три. Так, а вот это тоже, наверное, живой, да? Нет. Оп, О, а вот теперь сюда падаем. Ум, um, да, да. Вот. Наконец-то, то есть чем дальше мы проходим, тем он становится лучше и все такое. И двери открыть смогли. У меня ж по коже. Как я так, блядь, давно в неё не играл, что ж прям... прям удовлетворен. Да тихо, тихо, тихо, тихо. Так, погнали опять по кругу. Но на всякий случай надо осматриваться все равно, где что да как. О, дорога. Вот и ты бы уже ожил, поэтому... Сейчас Надо быть поаккуратнее слегка, вижу О, здорово О, отлично О, опять Блин, так много урона, но, когда попадаешь По слабому месту, и после этого Еще один бросок совершаешь, вообще красота Так, минус птичка, отлично Так, тут трупик, тут ничего интересного Цепь мы все равно опустим Только не спускайся, ну конечно, блядь Почему? Я не удивлен так, здесь мы опять же таки опустили мост Здесь кроме птицы Ничего интересного Вот он, единственный живой Смотрите, он даже, по-моему, показывает на слабое место О, нет. О, лови Последний мой будет Так, этот труп Этот труп Подавай. О, да, он даже сделать ничего не успеет. Ну такая я, чё? Хотел что-то сделать. Только не вздумай брать ненужный хлам. Такой, не бери ненужный хлам, говорит. Так, подожди, надо подсветить. Ага. Мне вот так вот немножко интересует другой вопрос. А, у ведьмы, у ведьмы. Закончилась, как это называется спас-ну не способность, а Закончилась сила света на ее луке А когда у мелкого закончится <с> Так, подождите Это я сейчас дальше по сюжету или как Так, подождите а Как мне здесь залезть А я что-то не понял А нахер это тогда сюда лезть, если я не могу здесь залезть Так, может столб как-то можно оборонить? Нет, а как запрыгнуть Ладно, это может быть, скорее всего, другой путь По которому я потом спущусь сюда В общем, все сложно Так, это главные ворота, которые закрыты Это цепь, которую я опустил Это тут, это тут Так, здесь ничего интересного Ага, ага Так, отличный вопрос теперь очень хороший вопрос. Теперь как здесь, сука, залезть? Это 100% я должен оттуда залезть сюда. Я, походу, что-то натворил. И сделал это немножко зря, да? Так, а повернуть там как-нибудь эту штуку или что-нибудь с ней сделать нельзя. Хорошо, да? у меня остается открытый вопрос. Так, это а Кости? Так, если здесь он залезает, так. А, все, все отлично. Почему-то он сначала не хотел залазить, а теперь залез. Эх, хоть бы легенькие какие-нибудь обозначения были бы. О, опа, новые штанишки. А Надо посмотреть на них. У меня, по-моему, нет штанишек. А, нет, у меня уже и так неплохие штанишки. Сила защита, защита восстановления. Ой, блядь, у меня пока нужна сила, потому что противники достаточно сильные. Это что такое? Это ярость. Ну ладно, давайте сломаем. Похуй, чисто за нее опыт получил, ничего страшного. Вот теперь мы в принципе все сделали. Как попасть за эту дверь, мы потом разберемся, я думаю. Главное не профукать и быть готовым к схватке. Так, погнали. А, Малой. Конечно, мы его зажжем. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Хорошо. Дверь открой, пожалуйста. Мы ее заранее откроем. Чтобы мы потом сюда могли здесь быстрый переход совершить. Вообще красота. Так. Ага, цепи. Это откроет основные О, ворота. Хорошо. Сейчас какая-нибудь хуйня точно будет после того, как я ворота. Или нет? Какие-то звуки, они меня напрягают, пиздец. Вы слышите эти звуки? На костер это не очень похоже, если честно. Ну ладно, если сейчас будем сражаться, ничего страшного, думаю. А, это вот эта дрянь, все, я понял, это нам сюда еще... А, подождите, это я что, к основному этому пришел, что ли? О, Ой, вправду, к основному проходу пришел сломаю тут все-таки. А, это все-таки только вперед двигать можно. Хорошо. Так, ну в принципе тут я все уже осмотрел. Пойдем дальше. А зачем я ее двигать? Стоп. Подождите-ка, моментать. Отлично. Вообще хорошо. Вот это внимательность. Так, это мы сейчас сундук заберем. Опа, хороший сундук. Интересно, будет ли кто-то нападать? Обычно же, ну, как-то все сундуки более-менее защищены. Что? Руинные призыв вызров стаи соколов, пикирующих с небес на землю. Так, у нас сейчас волки. Урон маленький, руны побольше. И оглушение. Да не, лучше волк. Я, кстати, забыл, как волков вызывают. Ну, ладно, это не столь страшно. Так, сейчас тут еще можно цепь опустить, чтобы в следующий раз сюда, если что, вернуться. Сразу это сделаю, зная меня, я могу профукать этот момент. Так, здесь хилка. А, все-таки я должен был сюда прийти, чтобы камешек, да, убрать? Че? Сейчас папочка, блядь, разберется. А, блядь. Пальцик сейчас охуеет. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Звучит интересно, а вот шанс это. не такой уж ты и высокий. Учитывая то, что сейчас здесь разбросаны одни хилки, меня это немножко напрягает ну конечно блять какой-то он злой пиздец о блядь, беги нахуй Блять, промахнулся, ну заебись Я, по-моему, его, кстати, и так отхуячу Знаете, он уже и заряд молнии получил И замораживается потихоньку. Только вот то, что он сам ледяной, это типа... О, кстати, смотрите, а на нем реально начали появляться это самое Так, отойди-ка подальше Ой блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Да на Драугара похуй. Ты с ними, он справляйся пока. Так, а ну как? Ой, он их сам убил. Какой умничка. Это хорошо. Ой, ой, ой, ой, до да меня не долетело, прикиньте, чуть-чуть. Так, а малой, отойди-ка нахуй отсюда. Отошел-ка ты тоже. Так, ладно. Так, ладно. Ой, ой. Блядь, еще эти козы на. Так, иди сюда. Дальше. Ну, этот босс такой, если честно. Если бы не топнул... Еще два, хорошо. Ну-ка, постреляй по нему мало. Паси. Еще один остался. А еще разочку и Вот и все. Вообще липкотня. Так, что это у нас? Верхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку. Возникает на местах Великих Битв и используется для улучшения топора Левиафа. Вот и мое первое замерзшее пламя. <laughs> Сильная руническая атака. Это хрень, короче. Так, даже ярость не использую. Просто его так запинал, как щенка. Так, а где колесо, кстати? Что-то я это самое профукал. Где-то оно здесь. А, он там, помню. Да, да, да, вот она, вот она, нашел. No! Так, теперь подымаем да? Работает. Отлично. Так, и что я опускаю? Лучший, лучший случай. Тихо. Ну no, вот <плод> опять. Да подожди. Так. Что мне сделать-то надо а. о о подождите-ка это типа ну назад полностью а да это назад подождите я еще здесь не взял сундучок а ну чтобы его взять это все я понял так, а еще эту штуку можно отодвинуть нахер теперь вот отсюда? Да, я понял, что эта штука, в принципе, не зря сюда идет. Она под крюк. Подходит. Ага. Отлично. Блин, точно ли я все взял здесь? Ну, точнее, как сказать, все. Я не могу пройти в дверь Я не могу тут красную хрень сломать Не могу синюю хрень сломать а -وا -وا system system Что еще? Дверь это ладно Это мы открыли, это мы посмотрели Так, что, что, что там Мы побывали, тут не можем Ну все, в принципе, лезем наверх и полетели Я не могу еще много чего сделать Да, блядь А ты можешь? А, подожди Понятно, я понял. Малой до этого сам за запрыгнул, чтобы Поехали! было нормально. А теперь, блядь, нужен Малой. Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Так... Подождите. А, левиафан я не улучшил, прежде чем подыматься? Хорошо. Ладно, похуй. Не самая вершина, но близко. А, все, приехали, типа. Хорошо. Что-то не так, отвечаю. Стой, вот этот целый. Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его привести домой Сын Подожди Я знаю, как это работает Так Сейчас он зажжет, да? Ага И поднимет И он полетит вверх Смотри Ладно, это мило. Это правда мило с его стороны. Попросил беречь мою маму. А я. Идем. Путь не близкий. Ладно, это правда мило с его стороны. Даже ничего не сказал лишнего. Хотя он обычно любит там искать Катькой хуже, так. Ой, сундучок. Назад. Тихо-тихо-тихо. Куда ты? Где ты, блядь? А, это ловушка. Фу, нахуй ты меня напугал. Блядь. О, отлично. Да, блядь, какое серебро, если бы я, если я даже это не заметил. Должна была быть чашка. Так, тут ничего интересного, тут ничего интересного. А, это заткнуть нельзя, да? Я понял, хорошо. Мало, иди-сюда. Понял. Осторожней. Да мне это не страшно. Испытание. Наверное, дно мы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня уже. Да, хорошо, когда ты маленький. Я бы тоже так хотел. Опаньки, сундучок. Ну конечно, блядь. Ладно. Лучше помолчи. Там увидимся. Конечно увидимся. Так, сначала наверх. Так, как я понимаю, это все гномы, которые здесь работали, а потом он просто такой... Ой, я боюсь огня, и в итоге это самое. А, решил по итогу не ходить кругами. Так, а я могу тут сделать? Могу. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Да, блядь, дай мне пройти. Так. Так. Да, блядь. Отлично. Вот и все. Вот и все остановил. Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Подожди, какой подъемник? Я тут круги наворачивал, а ты уже про подъемник что-то говоришь. Подожди, хочу Опа, наплеч, наплечник у меня, по-моему, был я с этим чуть-чуть Все попозже разберемся Так, это еще одна дверь, в которую мы не можем попасть Единственное, меня уже бесит, что я, когда бегу Он именно вот этот удар наносит Сильный Это меня уже немножко раздражает А, ну нам, в принципе, так и нужно было Видимо идти так, что это? А, это типа брось на. Я понял. До свидания. А, еще проще. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Сейчас бы я бы бросил, конечно. Вот это я сейчас чуть не нахерачил ты. Я же сюда потом не вернусь Да, все-таки некоторые игрушки с... А, нет, это не игрушка Ладно. Мне просто кажется, что все-таки Есть игрушки, которые можно собрать Ну, там, чашки, игрушки, неважно Для меня это все теперь игрушки Которые можно собрать только Один раз То есть ты ее, если не собрал, ну, все, пиши пропал так, сейчас будет какая-то битва, отвечаю. Опять же таки, это все не просто так Вот сейчас вот мы ее уроним Поедем О, выше снова И кто-то к нам сейчас когда Явно до будет видно. Озеро. А змея, а наш дом. Узнаем, Я думаю, да Вот это он правильно сказал а Это он на самом деле правильно сказал Потому что неизвестно еще с какой стороны мы поднимемся Потому что есть шанс, что мы будем совсем с другой стороны Мирового Ой. змея, может быть, а и будет вы... видно я цел, просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна, благодаря ей мы и Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Ничего, просто он уже пережил кучу всего. Вот, ой, готов. ой, я так и думал. А давай-то. Да, Хорошо, я главное, главное, что я готов. Ух ты блять! Охрененно! Просто парировал его атаку. Мощную атаку. Этого разорвать пока он не стал. А, парировал мощную атаку. И тем самым он не смог атаковать. Ладно, это было быстро. Это было быстро. Так вот о чем я? Что мы можем быть совсем с другой стороны. И не увидеть наш дом. Мирового зря... Веря, мы должны увидеть и ты думал, что ты Сможешь что-то сделать Вот это, конечно, я угораю. Пошел вон отсюда вот. Только лишний вес прибавляешь Эй, подожди Что тут забыл? Я, кстати, заметил, что они больше не замораживают Именно Как я хочу А ты, пожалуй, сразу там оставайся Так А, набор Ой, вс ⁇ ой, ты меня надоел. вообще а Такие бесполезные вообще. вообще я Я понял, надо больше тревожить. я понял. Нет. Мы застряли. Так, а как нас бы это самое оттолкнуть? А, да, все, я понял. Сейчас он, блядь, ножками нахуй толканется. Да, наконец этих действий побольше стал. О, опять он нас раскачал. Сейчас мы опять где-нибудь ударимся. Я не знаю. На самом деле, да, Но кстати, не видно. Нападут? Несомненно. О, О, несомненно. Да, готовься. Сейчас будет так угарность, на нас никто не нападет. Да. Блять. Ты шо на малого-то напал-то? Так, куда бы тебя отправить? От а тебя на улицу. Иди погуляй, пожалуйста. Где еще один мелкий? Гулять. Опять отталкиваю. Бать, он почти заморозился. Но мы не дадим ему заморозиться, потому что будем сейчас гулять на нем и видеть его. Красота. А вы, пожалуйста, на уличку, ребята. Гулять, я сказал. По башке, на... Ой, нас бросить решил. За... Ты, ты блять. Топор! Блять, он меня зажал за стенку. Думал, что, блядь, у стенки меня зажать, это вообще прям самый вариант лица. Так, ребят, а ребят, ну-ка, балосок. Отлично. Так, левиафана мне тут, конечно, уже не дадут. Ну, зато есть аптечки немножко, это немножко. Отлично. У нас и хилок много, и ярость полная. если что, ее можно восстановить. Что тут еще? А, в принципе, больше ничего. Мне вот интересно, знаете, что? А когда я к дверям вернусь? <laughs> вот к этим, которые я не смог открыть, что вообще Роди там. Обошлось. Возможно. Надо будет потом посмотреть, Отец, погуглить. Да что записать и, и далее. Что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите. И продолжить твое обучение. Ага. О! Вот это звучит козырно. Бля, если сейчас какой-нибудь хуй просто упадет или перерубит ветку или еще что-то, они просто так это показывают. Или же... Мы почти на вершине! Нас теперь ничто нет, да? Ебучий давай, давай, случай давай. Ебать, крыса Ой, крыса, блядь, что за дракон Топор Глаза ей Блядь, я не добросил Ей, по-моему, похую Надо по рукам, да? Да, хорошо, по рукам Да топор, верни Ух ты ж, ебать, крыса Так, а. Пожалуй, это тогда... Да как, блядь я должен с этим сражаться. Понятно. Я понял. Подожди, а как мне с этим, блять, сражаться? Стреляй в рот, в рот не стреляй! Я говорю, Охренеть, она охреневшая. Вот это, блять... Блять, а что с применой? Ёбаный стейк! Вот это махина, блять! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, в неё прям... Так, вообще, что это за зверь? Это не просто же зверь. Ну, то есть, ну, как бы, видите, не просто так молнии стреляет. Кстати, он нам понадобится, его сила. Ты не хочешь кусочек хвоста, что она отрубить? Она нас схватила и за собой потащила. Вот это тварь! Вот это битва! Стой! Хорошо, спасибо О -о -о, за подсказку. Топор в руки и к крысе пошли. На так, что, а, преграды сока мирового смола. древа можно разрушить не с помощью дай, кристаллов спасибо. энергии молнии. Ага, хорошо. Подсказка, спасибо, хорошая. Ничего себе! Ну, я думаю, нам здесь нечего Мы искать. глаза, не могу Мы с я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут Ой, сколько вопросов когда ушли? Или они ушли Мальчик, в горах тяжелее дышать Болтай поменьше Вопросы потом <звы> Он прав Во-первых, на нас могут в любой момент напасть Воздух здесь сильно разряжен Тем самым дышать тяжелее То есть он становится тяжелее Чем больше он говорит, тем ему становится сложнее дышать А если ему сложно дышать Синдри кричит. Нам нужна помощь. Стой, сын. Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Будь аккуратен. делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Я налево Выбери место так. и жди моей команды у, -у, у какой молодец Эй, урод, я здесь! А где команда, блядь? Алло, вы где? Вы же... А как мне? -то? А, мне налево, все, я был прав, хорошо. То есть они сейчас его отвлекают а я пойду со спины как крыса и убью его? Звучит хорошо. Издать ящик... <связывая> вот это просто красота. Блядь. А я к нему прям в рот, да? Спасибо. Ты помогла мне добраться побыстрее сюда. Так, а, все, просто рубить. А давай сразу ⁇ бы ему порвем, потому что там все важные эти органы. Разве это вообще похуй. А куда мы летим? Я даже не могу понять, куда мы бежим. На арену. Отлично, это прям большая арена. З ⁇ нахуй, я сам не берусь. Эй, Криса. Так, хорошо, она ударила в небо, чтобы ударять меня А я могу это самое? Ага, понятно, я так не дотянусь, никакого урона не нанесу Хорошо, хорошо Так, это дубль 2, ладно А, ну-ка Лови, падла А, ей похуй, я понял Может в глаза надо попробовать попасть? Или в рот, например О, отлично, в рот работает А еще раз, не хочешь Джаха? Блять, вот ты тварь ебаная взорвалась у меня в руках Так, ну, ладно Здесь вполне все просто Здесь как бы Да я уже разобрался О! А ч я урон то не наношу, алё? А, надо на я нажать? Нет, это не то А куда бить-то? А, все, вижу Так, сразу побольше урона нанесем то есть это тот кусок, который мы и оторвали. <Слышко> Ух ты, бля. Отлично. Так, и что ты поменяла место, локация, толку? А, я понял. Толк не маленький. Лови, тварь. Тихо, блядь. Пьявка, ебаная. Ух ты ж, блядь. Не я себе. А как от этого вообще уворачиваться? Ладно, сейчас я ей по рукам не стучу, блядь. Тихо, тихо, тихо, пиявка, блядь. Пошла нахуй, я сказал. Да и как от этого уворачиваться -то? Ладно. Блядь. А что, урон-то вообще наносит? Понятно, я, короче, слишком долго думал. А, все, отлично, я теперь понял, как от этого уворачиваться. А, ладно, надо было блок ставить. Я просто дурак. Ага, хорошо. Так, ну-ка. О, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Певка-то обезумела Хотя ладно, ящик. Это самое большое оскорбление для дракона. Тупой, тупая ящика. А ты чё, блядь? Решил. А дайте мне хинку, кстати Жизни-то у меня не так много Так, ладно Пьявка ты Ага Ч, чё, блядь, соснула пиявка Пия... Почему пиявка? Ящерица Ещё раз Лови Так, я понял, это не помогло. Место поменяло. И что это тебе прям поможет? Так, что ты сейчас будешь делать? Ага, ага, умничка, умничка. Прям близко со мной, прям как надо. А это прям отлично на самом деле, для завершения серии, если честно. Николай она уже побита. Понятно, мне пизда. да? Ладно, ничего страшного. А давай еще разочек Так, ладно, я не попал Отлично А, она сломала, нет, она не сломала дерево Так, дай я подойду, заберу Молодец Ой А, все, я... А, нет, нормально, нормально, его. Лупи, лупи, лупи, лупи бля, так не знаешь, что она сейчас захочет сгибаться? Не-не-не, ну не уходи. Да я тебя убью. Не отпускай свою жертву никогда до конца. <свято> а, на мелкого полезной пиздойте, крысы Мальчик, ты цел? Да. Я знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Я не знаю, как он работает. Мне все равно. Будь <свято> готов. <свято> тихо, тихо, тихо. Ты что, блядь? Хилку, блядь, хилку мне не дает. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А если я блок поставлю, понятно, похуй на блок. Да, блядь, похуй, я понял. Я блять, Я сдох, сухо. Я хотел просто проверить, почему так много жизни вышло Так, отлично, ладно. Все не так плохо. Все реально не так плохо. Так, где эта красная херня? Отлично. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ой, меня даже как-то задело, смотрю. А топор вернуть не хочешь? Отлично. Он просто решил перебить, блядь. А вот это, кстати, неплохая затея. Иии. Звучи, звучи. Это он ее пригвоздил. Так, еще что-нибудь? Нормально она его покоцала. И последний удар, да? Вот это эпичность, блядь. Даже для превьюшки подойдет. Такой я подзаебался, малеха. Ого, мы его победили. Мы? А ну да, в принципе, он помог. Но, но, но, но, драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен великого истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это... Ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь, вы меня спасли. За это положена награда. Так. Что это? Это стрелы самелы. При ней, чем луч солнца. Баланс идеальный. О. Спасибо. Так. так. Ладно. Погоди. Фу, не то? Ни хрена себе, как у него это Давай в сумку спи, все помещается Да, сказал, ты утратил талант <свистит> О, и что, я себе любится? Нет А еще, что мне важнее красота, о нет Ни хрена себе, сколько у него обычный? всего в сумке-то И надменный, суетливый, я знаю, что он думает Но обидеть меня он не может, а? Рыбу, откуда у тебя рыба в сумке? Да ладно, он расстроен, он у хочет с ним не помириться Нет, нет, нет, нет, нет, нет Стой, погоди, погоди, погоди он точно хочет с ним помириться. Ну. Нужен зуб вот этого дракона. Так. И что ты сделаешь? Такой, ладно, сейчас. Будет все зуб ебать. Стоп, если он электролизован, у него есть Блять. <coughs> как я так подавился. Способность, скажем так, электролизации. Окей. Okay. Я думал, как-то немножко поаккуратнее. Хло... Так. А что за вонь? Отлично! Да, зайдет! И он нам сейчас улучшит ну, левиафан да. Я это трогать не буду. Просто его. Такой, блядь, какой же, блядь, как это называется? Я забыл. Забыл эту фразу. А теперь проведи по тебе лука своего сына Наконец-то мы сможем Сделай милость Такой, блядь, посмотрел ебучий случай Атрей, твой лук Электролизуем мы теперь Двух этой способности разхватит. дракона И тем Эй, самым там. Его лук сможет разрывать Шоковый стелс стреляем в кристалл, чтобы разрушать, да? Да да. А как переключать способность, скажи мне, пожалуйста Ого. Вот так, а вы не верили А, думаю, ты, а ты думал А, выяснить. вот, на Не забыть работы. бы теперь Главное, тебе Ой, ладно, иди сюда, будешь улучшать на Левиафан Так, улучшение Левиафана Когти топора, бла-бла-бла Левиафан, улучшить его увеличится всего на 15 Но ничего страшного 2, второй уровень? Что? Почему? А, у меня левиафан четвертого Подождите, а когда я успел улучшить дважды левиафан? Ладно, похуй У меня второй уровень всей экипировки Простые руны одея... А, это создать Это улучшить точнее, да? А создать можно? Создать. создать нагрудник у меня уже и так одет Броня Перчатка древних Угу, угу, угу, угу. Силы увеличит, руну увеличит, ну меньше живучить, что, естественно, у меня будет меньше жизни, меньше удачи, меньше восстановления. Эх, это, конечно, хорошо. Броня для бедер. Э, минус сила. Минус сила, блядь. А почему? Зато защита какая. Восстановление. Ну, 9 сил, у меня даже. Кстати, в принципе, в принципе, девятку потерять не так страшно. Не так страшно. Но как-то меня это не очень воодушевляет. Ой, как не воодушевляет. Руна, защита. О, это восстановит хпшки, да, мгновенно, мгновенно восстановление всех хронических атак. Ну, это, конечно, круто, но не то. Для бедер, в принципе, надо, на самом деле, создать. Плюс здесь есть гнездо для чар, потому что здесь его нет. А давайте создадим силы 6, пусть мы не так много потеряем. Подожди, а что у меня вообще надето? Потом, потом, потом, потом. Броня... А, мне надо наплечник. Наплечник. Иди к сюда. Потом попиздим. Улучшение лука. Так, это оно? Это руки. Это руки. А где на плечи? Броня для бедер нагрудная. А нету. Колчан когтя можно улучшить. Сорок тысяч. А чё он даст? Улучшение стрел. А давай. Денег у нас много, поэтому не так страшно. Ага, так, а теперь лук можно улучшить? Коготь улучшаем, конечно Так, улучшение навыки доступность да, спасибо И все, и больше не могу, да, улучшить? Ну, конечно, ковальная сталь свартвульфская сталь Нагрудная броня, Левиафан, продать Нагрудная броня, ладно, артефакты это тоже все потом. Чары тоже потом. Ресурсы тоже все потом. А что там дальше? Неизвестные потерянные предметы. Хорошо. То есть потерянные предметы в принципе можно вернуть. А мы пойдем дальше. У нас пока время есть Совсем еще. недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность. А вовсе не благодаря своему самомнению. Я знаю. Просто... Просто Все. <сёк> Да. <Понимаю. сёк> Конечно. Так, это, короче, говно. С этим всем мы потом разберемся. Ах. Так, у нас есть теперь заряд силы и заряд света. Молния и, естественно... Сила света Штука полезная Вообще не поспорить Потому что нам нужно будет вернуться еще обратно Открыть проход там, открыть проход вся Так, а я думаю, что вот этими стрелами А нет, не то, не поможет Ну ладно То есть с помощью замена стрел. Так, а можно вот сюда выстрелить пару раз. И вот сюда. А че оно не взрывается-то? Так, а надо что-то кинуть, да, чтобы оно это начало взрываться или что? Застрял. другой Конечно. а то есть это он странно. обязательно я должен взрываться, да? Все, я понял. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Струба! Струба! Ой, Струба! а у них Струба! это, двойная это Отскачивает и по другим противникам. Это охрененно Это реально охрененно Так, а давай-ка и выше тебя поднимем Я просто не знаю, есть ли от этого смысл. А, нет, смысла нет, я понял Знаете, <свист> а, штуки ломать бесполезно а, Вот это нам нужно, вот это моё <свист> вот это О, еще одна чашка, давайте посмотрим на нее. О, вот она посерединочке Красивая, такая большая самая Я без такой пил Так, а что это? Опа, чуть не профукал, смотрите как Да, всего лишь серебро, но оно полезно для улучшения, как минимум. Так, здесь все, больше ничего интересного. Пойдем выше. Теперь у меня остается вопрос, когда я буду возвращаться обратно. Ну, будет же какая-то причина вернуться обратно. То ли у меня, наверное, не будет сил хватать, то ли я буду слабенький. Ну, единственная из причин, почему я должен вернуться обратно. Так... Так, меняем стрелы, потому что эти стрелы дают больше оглушения. Так, а, а я помню, как называются этих волков? Так, а как убрать топор? Ага, понял, спасибо. Я даже смог найти что-то, а вот что я не понял, что я сейчас нашел. То есть какой-то камешек, а какой, что он дает, я что-то нереально не понял. Ладно. Но все же, прежде чем все-таки сломать что-то, мне в любом случае надо найти вот эту красную хрень, которую я смогу кинуть. Ой, ⁇ бучий случай. Отлично, минус один. А я забыл, что надо вас рукопашкой выпить. Ой, блядь. Так, стопай, стопай, стопай. Я понял, что магические эффекты. Или все-таки лучше поменять стрелы И вот этими их лучше. А вот дальше уже мы его сейчас выкинем, да? Бля, я думаю, мы его все-таки Прям с концами выкинем Не получилось Ой, блядь, блядь Да, я живой, а вот он уже нет Фух Так, дайте ко мне Секундочку посмотреть так, а что-то вот уже, что-то прям совсем уже долго Так, смотрите а, Во-первых а, Мы это сделаем так Да, я правильно понял, да, все, все, все, все я понял Так, он, кстати, может, по-моему, в руках взорваться, поэтому Мы сделаем это вот так Мне никогда не надоест взорвать штуки Проход мы открыли, но теперь остается одно но. А, сундук. Ну и, судя по всему, чтобы его открыть... Так, мы сейчас бросим это туда, потом взорвем. Ба-ба. А, а я думаю... О, я нашел, да, все нормально. Сы, вот это будет прям прекрасное завершение серии. Один. Послушаем это его и историю. Мама начинала про Ими... рассказывать, но я был еще у него из-под один пронзает его копьем. Так, а теперь по по-детальнее, пожалуйста. Уходя вверх, она оставили святилище каждое святилище. Так, а, подождите, а где это самое пробуждение? А почему вот я открыл, да? Вот я не понимаю, о чем он читает. Где история то О, кстати, тут это. тайное освобождение закроны, пробуждение Левиафана. Как-то по истории плохо, ну ладно Вот мы нашли первую статуэтку Еще две осталось найти Так, ну давайте посмотрим более внимательно Вот мы откроем три статуэточки И тем самым Так, давайте-ка Прочистим путь Может быть она где-нибудь здесь спряталась Нет, нихера Конечно, спряталась бы она еще тут мы, кстати, открыли самую третью, последнюю. <смех> Понятно, я понял. Да, я Пусть не то, то, то хотел сделать. Это. А вот так, да. Загибучий. Ну-ка, разруби его. Хотел побыстрее закончить, а тут эти твари лезут. Вообще красота. А, надо еще... Блин, мне вот интересно... А, это я могу подъем выше сделать. Хорошо. Но мне не нужен подъем выше. Так, она взорвется у меня в руках, да, как я понимаю? Или нет? Нет, не взорвется. Я вот честно не вижу этих штук а, мне как раз было интересно не понял а где остальные что-то я не вкурил если честно конечно я понимаю что я не самый внимательный человек но чтобы прям вот так оббегать и ничего не найти ну, что прям вообще ничего о, хорошо Хорошо, ладно, допустим Я просто слеп Это можно заморозить Хорошо Мое предположение Так, если я сейчас отпущу Ага, ага, ага <кхэ> Заметьте, оно сразу же Загорается снег. Так. Мое предположение не увенчалось успехом. Если я сейчас подымусь, я уже не смогу спуститься. Ладно, тут сундук. А, а, вот и это самое. Ладно, хорошо. Я, блядь, ебучий. Случай. Нихера ты меня напугал, блять! Я херею. <�ир> Не так пугать нельзя, ты хере... Блядь, схуяли живой. Мне больше... А, я... В принципе, понимаю, как бы мы поднимались. Все, теперь можно забирать и спокойненько это самое Заканчивается. Теперь я спокоен. Вот теперь я намного спокойнее, потому что что? Очередное яблоко, и это второе из трех, и осталось всего а, одно яблоко. Ладненько, дорогие друзья. На этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте тигря для обзоров. Спасибо, ребёнки. Пока-пока.